Примите поздравление с Крещением Господним, с великим праздником неба и земли. В этот холодный зимний день пусть вас согреет душевное тепло ваших друзей и родных. Пусть Господь оберегает вас и ваших близких от всех невзгод. Святая Крещенская вода укрепит здоровье и веру во все самое лучшее, доброе. Мира вам, согласия и любви!